И всем привет, с вами я, Настя. Сегодня мы будем играть в кузином на Амазинг КРП Азор сервере. Будите мой ник при регистрации и вам капнет бонус. 100 тысяч рублей. Плюс. Бывает. 100 тысяч. Ничего. еще 100 тысяч рублей. Плюс. 100 тысяч. Уля как крысит. Плюс. Да пиздец, какого черта 100 тысяч. Плюс 100 тысяч рублей ничья. 100 тысяч ничья. Да как ничья-то, не понимаю. Плюс еще 100 тысяч. А, я понимаю, пиццерка забрала уже. 100 тысяч ничья. 100 тысяч ничья. Блин, да как ничья уже, какая ничья? 100 тысяч плюс. Да, это Ребята, у меня сегодня везение. И плюс. Извините. Понимаю, как это происходит. 50 тысяч, плюс, 100 тысяч, плюс... Да боже, это нереально, она каждый раз забирает. 100 тысяч, плюс, плюс, уже почти 900. Не, это бред. Минус. Настя. Офигеть, ура. У меня минус. Какая нахуй может быть ничья? 100 тысяч, минус, плюс... Сука, да ничья нахуй, блядь, ты че уебище, ебучее хрено, блядь. Какая нахуй ничья? 200, минус 100, 10 тысяч, плюс 38, минус 100 тысяч рублей, плюс, минус, вот Надима меня не видит, а ему уже 500 Пойдем тысяч. Пойдем за тот стол? Я встану на свое место, в таком вот, вот везучем 100 тысяч. Минус, значит невинучее место Сто тысяч, плюс Сто тысяч Ничья Блять, ничья нахуй, ебаный врон Сто тысяч еще, плюс Ебать, еще и выигрыш Блять, да ты что такое вообще Сто тысяч, минус Сто тысяч, плюс Пиздец, она вообще не проиграла Ни разу, вообще, блять Вот она у них каждый раз Либо ничья, либо выиграешь, либо ничья Либо выиграешь. 100 тысяч плюс. Боже, да что с ней? 100 тысяч минус. Ура. 100 тысяч плюс. Боже, блядь, что за бред? 50 тысяч минус. 100 тысяч минус. 100 тысяч минус. Плюс 100 еще. 200 тысяч в крысу кинул, блядь. Минус. Ну, конечно, конечно. 100 тысяч плюс. 300 тысяч минус, миллион рублей минус, плюс 500, 200 тысяч минус, 100 тысяч плюс, 50 тысяч плюс, 100 тысяч ничья, 100 тысяч плюс. Боже, Настя, это какой-то бред. Перезайди, пожалуйста, в область. Это нереально, блядь. У тебя либо ничья, либо выигрыш Миллион рублей. Плюс лям. Ребят, плюс лям. Плюс лям. Зачем ты у нас деньги забираешь? Боже. Плюс еще лям. Плюс еще лям. Я выиграла 2 миллиона рублей сейчас только что. Прямо сейчас подряд. Верни мои денежки, Настя. Верни мои денежки. Анастасия, 000. верните мои деньги, пожалуйста, которые я вам проиграл сегодня. Все, я все до копеечки, пожалуйста, верните. 154 тысячи плюс 194 тысячи плюс мы в плюсе на миллион девятьсот было бы очень классно если бы было сейчас 12 лямов 12 лямов ребят вы это видите это просто супер крутая сумма ребят на этом было все сегодня мы подняли 2 миллиона рублей если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока.